Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с величайшим праздником Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Все мы знаем библейскую историю рождения Христа Спасителя, что в далеком городе Вифлееме более 2000 лет назад родился Христос в убогой пещере, и вот не нашлось места Праведному Иосифу Обручнику и Пресвятой Деве Марии. И только в пещере, среди животных, они нашли уют и ночлег, где и родился Христос Спаситель. Великая тайна, тайна Бога воплощения, это сегодняшняя действительно радость. И первые ангелы воспели на небе, слава Вышнему Богу, и на земле мир человечек благоволения. Первые услышали благовестия ангелов пастухи, простые люди, которые пасли невдалеке сход и пришли на поклонение Христу Спасителю. Затем, дорогие братья и сестры, по звезде, Путеводной, которая появилась на небе, вычислили дату рождения и рождения Христа Спасителя волхвы с далекой Персии. Также они пришли на поклонение Господу младенцу Христу и принесли с собой те дары. Это золото, это ладан и смирну. Золото, как царю, ладан – как священнику и смирну, как человеку, который затем станет жертвой за каждого из нас, за наши грехи. Дорогие братья и сестры, мы сегодня славно воспеваем рождение Христа Спасителя, и как святые отцы говорят, что ты человек, и нет, стал, Бог стал человеком для того, чтобы ты обожился, стал подобным Богу. И нет тебе никакой пользы, если Христос хоть тысячу раз будет рождаться в городе Вифлееме, если Он однажды не родился в твоем собственном сердце. И поэтому мы должны жить благочестиво. Мы должны, дорогие братья и сестры, жить христианской жизнью по заповедям Божьим, творить добрые дела и оставаться теми людьми, добрыми и отзывчивыми, чтобы хранить всегда и соблюдать заповеди Божьи. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества Христова!